В эфире государственной телерадиокомпании ЛТР Новости в студии вас приветствует Юли Ценко. Здравствуйте. В Пекине Китайской Народной Республики стартовал второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь», в котором принимает участие президент Кыргызстана Сорун Байджинбеков. Глава государства с рабочим визитом прибыл в Пекин вчера вечером. На полях форума президент встретится с председателем КНР Дзиньпинем, членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином и руководителями ведущих компаний Китая, намеренных сотрудничать с Кыргызстаном, а также с представителями научных кругов. В форуме принимают участие делегации из 187 стран – в столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств из Центральной Азии. В Пекин приехали также глава Таджикистана Имамали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиоев. Один пояс-один путь это современный Шелковый путь. Проект был выдвинут Сидинпинем в 2013 году во время визита в Казахстан. Данная инициатива объединяет проекты экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21 века. Председатель КНР Сидинпин отметил, что сопряжение инициативы Китай-Один пояс, один путь с Евразийским экономическим союзом обещает перспективные инфраструктурные проекты, в том числе создание транспортно-логистических центров и развития ключевых транспортных узлов. Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР готова со своими партнерами решать задачи в рамках одного пояса, одного пути и достигать совместных усилия взаимной выгоды. Сорун Байджинбеков поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Уверен, что традиционные отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между Кыргызстаном и Украиной будут развиваться и далее в интересах наших народов. Желаю вам крепкого здоровья и успеха в дальнейшей государственной деятельности. А народу Украины мира и процветания отмечено в поздравительной телеграмме главы государства. Под председательством заместителя руководителя аппарата правительства Эмельбекам Бусурманкуловым прошло рабочее совещание по проведению 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. С целью подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, правительством разработан соответствующий план мероприятий. В ходе совещания руководители соответствующих министерств и ведомств структурных подразделений аппарата правительства обсудили ход подготовки к празднованию 9 мая. Особое внимание при проведении. Проведение праздничных мероприятий будет уделено обеспечению общественной безопасности. В честь празднования Дня Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны будет выплачена дополнительное единовременное денежное пособие. На площади Победы города Бишкек состоится митинг-реквием. Концертная программа. Будет организована выставка военной техники советских времен. В столице и в регионах будут организованы выставки, торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Основное масштабное мероприятие – это акция «Бессмертный полк», которая по традиции пройдет в День Победы 9 мая. 9 мая. Кроме того, запланировано проведение круглых столов, лекций для студентов, вузов, классных часов для учащихся общеобразовательных учреждений с участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941 45 годов. Вице-премьер-министр Джиниш Разаков встретился с председателем Международной ассоциации подрядчиков Республики Корея Ли Кунки, а также представителями крупных корейских компаний. В ходе встречи обсуждены приоритетные направления и перспективы совместного инвестиционного сотрудничества. Отмечено, что Республика Корея является важным торговым и инвестиционным партнером Кыргызстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чиниш Разаков подчеркнул, что правительство предпринимает определенные меры по улучшению условий для иностранных инвесторов. В стране сформирована правовая база, предоставляющая необходимые гарантии и привилегии иностранным инвесторам, открытость экономики, либеральные торговые и валютные режимы. Ли Кунки в свою очередь, отметил позитивные преобразования по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане. Он подчеркнул, что развитие двусторонних торгово-экономических отношений между странами имеет большую перспективу, в связи с чем корейские компании изучают приоритетные сферы для инвестирования. Ли также добавил, что участие делегации Кыргызстана в очередной Всемирной конференции по сотрудничеству в инфраструктуре, которая пройдет в текущем году в городе Сеул, будет способствовать продвижению инвестиционного потенциала страны. Органами ГКНБ во взаимодействии с зарубежными партнерами задержан боевик Международной туристической организации «Гражданин Кыргызстана». Установлено, что задержанный в 2014 году выехал на территорию Сирии с целью участия в вооруженном джихаде, где под руководством арабских инструкторов прошел специальную диверсионно-туристическую подготовку, принимал активное участие в боевых действиях и в последующем был назначен инструктором по подготовке завербованных рекрутов в лагерях МТО». По указанию главарей, проник на территорию Кыргызстана для легализации, создания террористического подполья и осуществления в дальнейшем вооруженного джихада. По факту террористической деятельности органами ГКНБ начато досудебное производство. В настоящее время задержанный во дворем СИЗО ГКНБ ведется следствие. ГКНБ предупреждает, что за совершение преступления террористической направленности и пропаганду предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства республики.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 В мессенджере WhatsApp распространилось сообщение о том, что в Ужской области Каракульджинского района якобы мужчина похитил несколько детей. В УВД Ужской области данную информацию опровергли. Там же отметили, что накануне, во время дождя, когда школьники вышли на улицу, их увидел мужчина и предложил подвести до дома из-за ливня. Когда девочки открыли дверь авто, увидели мужчину с бородой и испугались. Они убежали назад в школу и рассказали об этом Учительница. После этого родители начали рассылать друг другу аудиосообщения о якобы попытке похищения детей. Свидетели подтвердили, что тот человек лишь предложил помощь, отметили в УВД и напомнили, что за распространение ложной информации грозит ответственность и по закону придется отвечать всем распространителям. Годовщину чернобыльской трагедии отмечают в Кыргызстане. Отсюда на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС отправились несколько тысяч человек. Многие поехали на помощь пострадавшим по собственному желанию. Многие чернобыльцы, к сожалению, дожить до этого дня не смогли, так как получили серьезную дозу радиоактивного облучения, что оказалось также, сказалось также и на здоровье их детей. Из Ноуката репортаж наших корреспондентов. Для Лежана Холбаева события 33-летней давности, которые произошли в эти дни, живы до сих пор. В подробностях он помнит 26 апреля 1986 года. В Чернобыле молодой солдат срочной службы участвовал в ликвидации последствий катастрофы. Мы зачищали и охраняли территорию 30 километров по периметру пострадавших объектов. Мы знали, что и произошла авария на ядерном реакторе, и старались сделать все, чтобы ликвидировать ее последствия. Но после этого у многих ухудшилось здоровье. Сейчас Лежан Халбаев инвалид второй группы, но не жалеет об этом, гордится, что честно выполнил свои обязанности. Так же, как и житель Ноукатара Закараев, он тоже принимал участие в ликвидации последствий аварии на реакторе. Сейчас многие чернобыльцы инвалиды второй и третьей группы, у некоторых болеют дети. Это все от огромной дозы радиации. Многие чернобыльцы, к сожалению, дожить до этого дня не смогли, так как получили серьезную дозу радиоактивного облучения. Сегодня в Наукате живут 48 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Каждые полгода им требуется лечение для поддержания здоровья. Каждый месяц получают чернобыльцы компенсацию от государства в размере 7 тысяч сомов, а также другую социальную помощь. Накануне годовщины аварии на Чернобыле ликвидатором катастрофы еще раз говорят и слова благодарности. «Наш общественный фонд каждый год в эти даты собирает чернобыльцев. Вручаем благодарственные письма и другую поддержку. Мы никогда не забудем подвиг чернобыльцев. Они – наша гордость». Крупнейшая техногенная катастрофа 20 века. Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла в ночь с 25 на 26 апреля. Всего в ликвидации последствий Чернобыльской аварии были задействованы порядка пяти тысяч кыргызстанцев. Алена Смирнова, Улу, ЛТР, Ошская область. В связи с ожидаемыми осадками на горных участках автодорог с 26 по 28 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Как сообщает МЧС, на 246-м километре автотрассы Бишкекош, ущелье Чучкан, участок Кочкулу-Булак, на 75 90 километрах автодороги Каракол-Энельчек-Чон-Ашум, ожидается сход снежных лавин. Автодорога на горных участках будет заснежена, вероятно, гололедица. Водителям рекомендуется сохранять дистанцию 500 метров. Поэтому сейчас это все новости. Оставайтесь с телеканалом Аллейтер. Хорошего вам дня. До встречи.